Привет, друзья! Забавные феномены – это мотивная строчка. Производители программы и оборудования стремятся увеличить их количество в своих продуктах. Пользователи всеми путями хотят научиться создавать новые мотивы, но при этом, как показывает практика, пользуются мотивами единицы. Да, и то как-то нечасто. Но это отступление, мы все равно будем учиться их делать. Для создания мотива в программе Imbert Studio имеется специальный редактор, который находится по адресу «Объект», «Использовать редактор». Также зайти в него можно, выделив объект и кликнув по нему правой клавишей мыши. В открывшемся меню выбрать «Использовать редактор». А уже в открывшемся окне редактора выберите среднее окно «Создание мотива». Окно редактора состоит из функционального меню, рабочего поля и дополнительных полей с настройками будущего мотива. Со всем этим мы разберемся в процессе создания. Всего можно создать два типа мотивов: мотивы для строчек незамкнутых объектов и мотивы для замкнутых объектов. Правила создания этих мотивов одинаковые. Посему научившись создавать мотив для строчки, вы можете создать его и для замкнутого объекта. Для создания мотива на рабочем поле имеется координатная сетка, а также объект состоящий из двух узлов и прямого сегмента, с помощью которого и формируется сам мотив. Создавать мотив вы можете, используя свою бурную фантазию или загрузив рисунок через меню «Импорт фонового изображения», который расположен на панели вспомогательного меню. После загрузки изображения координатная сетка пропадает, остается виден ель заметный круг. Но никто не мешает вам отключить изображение и выровнять мотив после его создания по координатной сетке. Приступая к созданию мотива определить его размер Обратите внимание, что вспомогательная координатная сетка не определяет размер будущего мотива. Размер мотива задается по длине и высоте в нижней части редактора. То есть, казалось бы, мы, ориентируясь на координатную сетку, создаем на рабочем поле мотив, равный по длине и высоте. Ну, как мы видим. При этом, если заданные нами значения ширины и высоты в нижнем окне программы будут различаться, то на выходе мы получим мотив с указанными нами размерами. Программа растянет мотив. Формируется мотив легко и просто обычным добавлением дополнительных точек на сегменте, соединяющем первую и последнюю точку мотива. Расстояние между двумя точками это один стежок. Если линия между двумя точками стала пунктирной, значит стежок превышает допустимые размеры. Если не ошибаюсь, это 10 мм где-то. Установите дополнительную точку, разбивающую длинный стежок, либо уменьшите размер вашего мотива. Если в процессе создания мотива вы намудрили и не можете разобраться, то ничего страшного, просто очистите окно рабочего поля, нажав функцию "Очистить". Рисунок загружен, принцип мы знаем. Начинаем формировать мотив, последовательно создавая точки от первой к последней. Формируя мотив по картинке, не пытайтесь сразу создавать идеальную форму. Просто обрисуйте ее по периметру ну или по форме. Если при формировании мотива вы создали лишнюю точку, просто нажмите клавишу «Делить» на клавиатуре. Помните, что в мотивной строчке допустим пробег по одной линии дважды, а вот большее количество строчек не приветствуется. Обрисовав мотив, отключите изображение и уже тогда приступайте к выравниванию. В центре моего мотива большое скопление точек. Есть два варианта. Создать мотив так, чтобы все точки были выставлены в одном месте, или слегка их раздвинуть. Создайте два варианта и посмотрите, как они себя ведут на разных тканях. Выберите тот, который больше всего вас устраивает. создав мотив оцените его размер с размером стежков к примеру если оставить данный мотив в размере 4 на 4 миллиметра то размер стежков в нем будет очень маленьким для такого мотива вполне подходит размер 10 на 10 и больше средняя длина стежка при размере 10 на 10 будет примерно 5 7 миллиметров создав мотив Сохраните его под уникальным именем. В дальнейшем это позволит вам вносить в него изменения и использовать в своих работах. Ну и еще немного о настройках. Минимальная длина стежка не позволит вам создать стежок меньшего размера. А чтобы понять, что такое вписывается в окно, нужно просто разнести точки начала и конца в разные стороны. При установленной функции «Вписываться в окно» программа попытается максимально приблизить точку начала и конца вышивания объекта и перевернет второй мотив так, чтобы точка его начала находилась максимально близко к точке конца первого мотива. Ну и так далее. Соответственно, функция «Добавить скачок» означает, что между мотивами будет образована протяжка. А «Добавить стежок» – ну это «Добавить стежок». У мотива есть такое понятие, как направляющее. Вы можете создавать мотив по центру направляющей, например, как в этом случае, а также располагать его над направляющей или под ней. Следует учитывать, что мотив формируется зеркально, поэтому, когда вы зададите строчке мотив, созданный по верхней границе направляющей, он удивительным образом ляжет по нижней. И Исправляется это в настройках «Просто нажмите зеркальное отображение». Ну вот, пожалуй, и все. Если будут вопросы, спрашивайте.